Мы не можем понять самого человека, если мы просто поговорили с ним по телефону. Если мы, если мы услышали только половину разговора. То есть если мы не знаем с кем он говорит с той, с другой стороны, тогда нам тяжело вообще понять что он говорит Вы понимаете что я говорю и вот когда мы читаем послание Павла мы как будто слышим только половину разговора и вот мы должны поставить зеркало מול הדברים של פאולוס. вот против этих слов которые Павел говорит. כדי להנסób ל'אבים מי אומד מיצטשנים. чтобы могли понять кто стоит на второй стороне. ו'אניות אתמול ניסיתי לאסוף ג' ב'קצרה. 昨天我简短地试图做这件事。ב'ג' שאמרתי שאינן שומ יגאלון לאגיד ליהודים אני נימול ביום השמיני אני ישראלי если вы помните, Иосиф говорил в конце вчера, что нету никакого смысла Павлу говорить еврею, что он тоже был обрезанный, что он рос в Израиле. То есть нет смысла, если против него стоят евреи. Эти слова не имеют никакого веса. Затомирать, что оппозиция для Павла, то есть оппозиция Павла, те, которые стояли против него, про которые мы говорили, что это вы, это были язычники. Но То есть это были язычники, которые пришли к вере в Иешуа и совершили геюр. И вот таким образом они начали давить на других верующих, которые находились в общине, чтобы те тоже стали проходить гиюру. Но Павел, он противостоял вот этому гиюру. И тогда они его обвинили в том, что он не проповедует все Евангелие. Они его обвиняли в том, что он как бы только половину Евангелия рассказывает. И вот этот вопрос-то не только вопрос Павла. То есть этот вопрос также поднимается в деяниях 15 главе. Да, Шауль и Варнава, они приходят... לירושלים. ירוסלים. ושם הם פוקשים את האשליים באזקנים. וтам вот они встречаются עם другими אPOSTALAMI. יעקב. там есть יעקב. ו Петр. и של הקהילה בירושלים. так общины ירושלים. ו מחלוקת בתוך הקהילה. вот у них есть там спор внутри общины. חלק מה אמרו כן. И был спор такой, что некоторые из старейшин, они говорили, что да, язычники, они должны делать обрезание и принять гиюр, А другие говорили, لا, что они ничего не обязаны. И это очень интересная глава, в которой про Павла там рассказывается. То есть Павел на тот момент он молчит. И вот все это время, когда они разговаривают и спорят, он молчит и не говорит ни слова. Кто говорит там? Петрус и Яков. Петр и Яков. Гам Петрус Яков негед И Петр и Яков, оба они, они против Гиюра. נותנים את הנימוקים, את ההוכחות מכתבי הקודש למה גויים לא צריכים להתגייר? То есть, то, что они делают, они, наоборот, приводят доказательства из священных писаний, почему язычники не должны проходить גיור. ופאולוס כבר עשה את זה, קודם לכן, כשהוא כתב את ההיגרת על הקורינטים. כתב את ההיגרת על הקורינטים לפי רוב האנשים לפני שהוא הגיע לירושלים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 Вопрос в том, когда было написано послание Галатам и Коринфянам, было ли это тоже написано в сорок девятом году? То есть оба этих послания они были написаны до того, как он посетил Иерусалим.